Всем привет, сегодня я в вот, Сегодня Мы будем играть в сборку стон блок а, Тут все сделано из камня, потому что мы внутри одного большого сверхбольшого огромного камня. И нам надо здесь выжить, имея все только наши руки и вот этот планшет с квестами. Нажимаем квесты, нажимаем старт стон блок и нас просят начать а, и добыть 16 кусочков камня осколков и они добавятся именно рукой головы если добавим а это не добывайте только этой рукой чистый вот и благодаря этому мы сможем вышить вот а пока добываем ну вот я и добыл 18 Пебы 18 пево мы забираем нашего вот, честа, получаем 12 яларитовых воды. Блин, это круто, наверное, скажете вы. А вот я не знаю. Нам надо делать э, каменный верстак. Он делается из каблстона, который делается из четырех осколков в нашем инвентаре. Получаем 4. Ну и делаем стандартный верстак, естественно. И ставим его, вот допустим, здесь. И забираем наш найра. Все, что кита то ну, скорее всего, это солнечные панели. Да. Все легко и просто, думаете вы. А вот нет. Скоро пойдет все самое интересное, где нам придется делать много чего разного. Начинаем уже с этого. Нам тут опыт 10 земли Для этого нам надо сделать, нам надо сделать хаммер который делается из камня и из камня в палок. Да. Ну, что могу сказать? Добываем. Ну, 50 осколков нам должно хватить, которые мы перерабатываем. Тот же самый. Булыжник, булыжник перерабатываем в палке из палок. Вот таким вот образом. Вот таким. И два булыжника делаем стаунхаммер. По помощь этого мы должны вот просто делать. Вот он. Вот смотрите, это будет сразу еще. 3, чтобы сразу мы сделали сделку обучаюсь берем булыжник ставим булыжник чтобы друг с другом соединялся это очень очень важно нажимаем специальную кнопочку и происходит чудо выкапывается выкапывается сразу все мы получим гравий. играем мы дальше уже перерабатываем землю, которую либо мы сможем сделать дальше с ней крутые приколюхи, либо проработать в песок и песок переработать в пыль ну, нам это особо сейчас не надо. Поэтому просто забираем нашу честно и открываем его. Вот таким вот способом. Облучаем получаем слиток мано-стали. Круто. Нам надо сделать стул крюк. Э каменный короче, крюк. Ну, вы поняли. Не. Который я прямо сейчас сделаю. Я добавлю немножко булыжника. И мы вот таким вот образом буквально делаем наш крюк. Вот ставим нашу землю. Ну, две еще оставим, Зажимаем ту же самую кнопочку. Да и получаем саженцы. А, мы... Нам надо заработать каждого саженца по четыре. Это круто. Угу. Круто, муторно, замутно. Ладно. Ну, мы отрываем лучей, получаем ввядыки. Ввядыки. Бру. Ну, я сейчас добуда эти саженцы, и вам не придется их смотреть. Помаем землю. Получаем саженцы. И нам... Не хватает двух елей. Как все весело. Я сделал еще один молод. Сделал землю и земли сделал саженцы. Сейчас сделал. Сделал саженцы. И мне не хватает одного саженца. Может быть этот блок будет спасать меня на протяжении всей жизни. Чего, блять? Я не знаю, что я говорю. Ага. Разметался. О, вы это видите? Вот, вот, смотрите, вот вот вот вот вот собираем их. И только одни лопа. Ее Открываем наш лучастик, получаем красные ленточки, черный галстук бабочку, ну и очечки. Круто. Чего? Косметика, косметика. Теперь у меня. Черный галстук бабочка, красные ленточки и супермен очки. Вот это я модный. Oh, не с не, не в этом суть в том что все должно быть окей все должно быть топ все должно быть нормально и я зачем была глока нам что надо короче нам сказали надо добыть дерево а чтобы быть дерево нам надо посадить дерево для этого нам нужна как-то не странная земля потому что играли в маникрафт выиграли играли в я вас знаю а может быть и не крафт Um, um, да, Добываю гравий, добываю землю, ставлю один блок земли вот здесь, ставим дуб и танцуем. О, oh, чудо у нас вырос дуб. Он такой странный, потому что у нас... У нас теперь сечение грубиолов. Почему я сейчас будем? Бомб... Река. Я сейчас нахожусь в реке с вами. А это сил секс Весело. Нам надо сделать. Добыть все оно так не работает. Нет. А чтобы я мог сразу приводить все дерево, я сделаю, пожалуй, палочки. А, и при помощи палочки сделаю пор хотя и кирку и кирку чтобы нам было проще жить и теперь нажимаю ту же самую кнопочку это было сразу все дерево давайте-ка потанцуем еще О, еще выросло. И мы теперь, добудем сначала все листву, чтобы добыть. Трех червячков крутя. Может было побольше. Будем все деревце. Правда, садим еще одно деревце, еще там Ура, но выросло. Заражаем его двумя силкормами. Да, чтобы было быстрее. И просто ждем. Круто! Я заразил полностью инфицированный листок. она была неинфицированной. Также я сделал печку положу туда доски, сделать один древесный жарить яблоки. О, вот, да, яблоки, как вкусно. А теперь у счету, кстати, крюка мы должны добыть это и получить нитки. Целых 55 ниток. Надеюсь, нам тут достаточно будет. И мы должны вырастить еще дерево. Для этого еще консоль. Не бой. Мы это сделать. Так все общимся. добудем. Вот эта штука с ами. Не... Что вообще? Кружа. А ее нельзя готовить, нечестно. все Я обиделся. еще персик. Я так Добываем дерево. И все готово собираем наш лучест, лучем черный лотос. Ладно, добываем это все в камень. Музыка. Не в камень а в дерево. Скидываем сюда все наши ненужные саженцы. Теперь вставим сюда саженцы. А сюда Особенно сейчас складываем. Скидываем вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это я сюда скину, это я сберу. Вот пока что вот это, пока что. чего А, нитки есть, выполни. Точно. Вот это. Ну остальное может с собой оставить. Еще один. Но час открывается. И линза скорость, линза эффективность. И на скорее всего в следующей серии я. Ну, в серии до следующей я займусь. Немножко прокачкой базы я расширю и поставлю много сундуков и все рассортирую. Чего она растет, Круто. А что нам дальше требуется? Дальше нам требуется сделать сито для нашего дальнейшего продвижения. И ситу нужно э -э, сетка, ну раз yes. Давайте посмотрим, как делается сито. Сейчас узнаю, как делится сито. Ягурчик, да. Си. си Вот этот сив, он делается. А вот так 4 доски один полублок, бог две палки все это у нас есть давайте-ка давайте-ка сделаем полублоки сделаем мы можем сделать сразу 6 сиф. ага короче у меня не хватит этих да мне не хватает а чтобы нам все хватило я беру еще один камень Делаю еще один верстак. Делаю еще один крафтинг тейбл. Ну, блин, делаю еще один стак, я делаю еще один крафтинг тейбл. Воника. Делаю еще палки. Потом делаю. Исполк. еще добав... добавляю палок. Делаю 6 сит. Выкапываю для них местность. Я а, не выкупил. Сита будут у меня вот здесь сделать для них а, 9. Проемчиков будет у нас здесь сит. 6 у нас 6. Теперь мы забираем это, это забираем, это берем. Влучаем легендарный бекон, пойдем сюда. Да, круто. Еще дерево. Его надо быть. Да. Я набуду дерево. Крутяк. Учу саженца. Крутяк. Я забрал, я забрал. Нам надо сделать веревочная эта штука она делает свои, если не ошибаюсь, вот из девяти типа поводин делаем выше выше выше это уроки по английского. выше короче мы спиралид делаем так делаем так делаем так делаем так делаем как раз здесь шесть веревочных штук у нас есть Угу, и что дальше? Мы должны просеять там вот Сейчас я буду играть. Грави добыт, он у меня в руке. Клацан правой кнопкой мыши. И не получаем ничего. Навезение. Мы получили кусочки руды. из 4 кусочков руды мы делаем кусочки руды. да, это порошок руды, допустим. Пусть так называется Берем кусочек крутый, переплавляем этот кусочек. Вот. вот. Чанг. Берем чанг. Вот этот так называемый. Берем досочку, чтобы не тратить туповой. И у нас сейчас будет железный слиток. А вот и наш железный слиток. Мы также не забрали лучше, поэтому получаем movie Ancora из core из Если волшеб. Если дракониковыша, значит я шаншу нам понадобится. Сто процентов. Да. Мы расширили наш сундук, откладываем туда всякие всякие. руды. Угали, угали, угали, угали. Делаем 4 факела, чтобы также было все круто. Прям так же круто, как вот там. Круто, все. Я не помню, что я сказал. Ну и какая разница. Главное, что вы Но это не точно. Мы делаем сейчас. Должны делать флинт меш. Он делается. вот э, такие вот использовать 4 кремня, которых у меня нет. А куда один крем? Я его сложу. Да, у меня 2 кремня и нитки надо. Его растерости. О, так быстро. Неожиданно. Ну, червячков добыл нормально. Я должен буду их посадить и не добыть. Какой же я умный? Да. Да это не точно. Расти, расти, расти, расти. Расти. расти. расти. Давай. Давай, давай. Давай. Расти. О, вырос. Выходим сюда. Раз, два. С... Я не знаю, зачем. Я просто их так, может сказать, трачу, но я ускоряю процесс целостной три Раза это. Нельзя сказать, что это не круто Нам надо добыть всякие птич так, Нам надо нитки добывать. Для этого надо сделать крюк. А их крюк мы добываем вот при помощи камня, который мы сейчас накопаем. Накопали камень. Кладем его вот так. Делаем наш крюк. Ждем, пока это делается наш э, инфицированное листво. Оно уже все инфицировалось, но не вся такая конца прокачалось. Инфицированное. Угу. Смысл в моих словах нету и что? А он нужен? Что нам надо? Нам надо Гравий. Да. На этом убираем булыжник. Берем его гравить. Сап, сап, сап, сап, сап, -кля -кля -кля -кля сап, сап, сап, сап, сап, Обидно, угу. нам ничего не выпало. Обидно. мне не можем сегодня Дони. Ду да. Дундин Дантон. Угу, я не был три. Ну, крутяк. Ну ладно, мы ну, я будем давай... Дун. Так же нам понадобится сделать. М -м -м -м. Сиф, не, Сиф, нам не нужен. Кстати, а вот сказали. А, все они делать одиноку так что больше на эти рецепты мне понадобится я хочу все делать ну во-первых нам надо сделать железный ой, флинтовый меш мне не хватает даже на один... у меня только два флинтика. Ну, этим мы сейчас займемся больше гравиевыми гравия Ой, линд ор. Это круто, нам попадает еще углы, еще там сколько мне углы, несколько кремней. Теперь мы делаем то, ради чего мы здесь собрались. Вот, делаем Full Link Stephen И потом за это, ну, Чест, ну, естественно, как же без этого. Миссия. Делаем, делаем, делаем, делаем, делаем. И получаем краснековое колье ну он нам может помочь когда будем делать фирму мобов, но а надо нам делать фирму мобов определенно да. там. Вот. Пока что я не имею смысла ставить это когда будет хотя бы вот столько, вот, чтобы они ощущались как 6, то есть 3 это как 6, да? ну так в каждой, типа, это как она алмазная, это типа как 2 Железный идет. Ну, тот же самый накрыл, как две литвы. Угу. Острые косниковые коле, они нам не нужны, это нам не надо, это нам не надо. Хотя же насчет железа я поспешу, нам железо не надо. И сегодня мы сейчас должны сделать еще железную штуку. И все должно быть. О. Окей. Ребят, я режу сразу, чтобы все было удобнее сделать для первых мобов там выкоп. То есть вперед, где я потом буду делать комнату какие-то смерти. Ну, от карты наверное когда 7 14 7 14 19 чего ладно хотя только не умер да? ну наверно с других снегов не знаю как это работает а короче это прокопал вот э, прокопал тоннель и вот начинаю отсюда я буду делать большую комнату делать спалниться но поехать туда клац клац клац клац клац убивать и все будет топ что мне надо было? У меня был гравий, чтобы взять просить и делать железные штуки. И добываем желез. Чтобы все были круто, и мы смогли сделать достижение, и, возможно, это закончить. Теперь мы сможем делать то, для чего мы здесь собрались. Железные сита. Ну, типа, да. Крутяк, наверное. Ну что, ребят? Сейчас я должен проверить одну вещь и мы еще сложимся. Я думаю, что для первого на серии этого будет достаточно, так что мы на этом заканчиваем. А с вами был снова Пай. Всем пока, ставьте лайки. Удачи!